У этого человека все греческое, даже галстук. Ли... Особенно нож. Я думаю, что сегодня надо просто э, вложиться эмоционально и всем впитать максимальной информации для того, чтобы открыть для себя новое направление, э, это Грецию. Если говорить о свадьбах, э, я думаю, что э, все-таки будут активно продвигаться зарубежные направления. Э, потому как э, в последнее время это мнение клиентов непосредственно. Э, говорят, что касательно цены, э, в общем-то, большой разницы нет.